Hello, с вами Наташа Лауши, это онлайн-школа китайского языка Манман Лай. Сегодня в рамках этого мини-видео мы с вами научимся приветствовать. Мы узнаем, как сказать добро пожаловать на китайском языке, как сказать welcome. И сегодня мы не просто научимся произносить эти выражения, мы посмотрим отрывки из мультфильмов, чтобы лучше их запомнить. Добро пожаловать звучит следующим образом. Huan ying, huan ying, huan ying". Следите за артикуляцией при произнесении этих двух слогов. Хуан также можно сказать четырехсложное выражение хуан Хуан-Йон-Гуан-Лин ⁇ В Китае, когда часто заходите в какой нибудь кафе, вам говорят на входе хуан Гуанлин. Когда вас просто приветствуют, где-то могут два раза сказать хуан Также после ⁇ можно добавить глагол ⁇ чтобы вы пришли в какое-то заведение ⁇ Хуан-Йон-лай-дао ⁇ или в какой-то город. Добро пожаловать в какой-то город. Давайте посмотрим отрывок из мультфильма, чтобы лучше запомнить эти выражения. Больше мультфильмов, больше полезных слов и выражений на нашем базовом курсе по грамматике и иероглифике. Этот курс идеально подходит для новичков, для тех, кто хочет с нуля начать изучение китайского языка и делать это постепенно, системно и интересно. С вами была Наташа Лауши. Увидимся в следующих видео. Бай-бай-ла!